Здравствуйте, меня зовут Игорь Червак, я работаю генеральным директором компании Landman и На шестой конференции People Management я буду рассказывать о том, что совершенно не обязательно работать по 16 часов в сутки для того, чтобы добиться успеха, и о том, как построить успешную команду без стресса. Приходите, будет интересно.